отловом заниматься у нас три организации. Это Добрый город по э, Семьскому округу, а, также спецавтобаза, это центральный округ, и провожить это железнодорожный дом. А, на сегодняшний день поступило 352 обращения на отлов из животных. А, по ним отловлено и стерилизовано 370 собак и выпущено уже Место обитания, 200 собак. Одни и те же собаки вот сейчас позовет людей. Одни будут стеной стоять, это наши собаки, они хорошие, не забирайте их, а вторые будут впечатления гавкают, нам мешают. Забирайте но есть же кондательство верхованную собаку забрать, в принципе, не Собачки отлавливают плавливаю малым способом, как правило, с помощью духовой трубки и спринца со штангов. Следования. Экспортируются незамедлительно в приют, их осматривает специалисты в области ветеринарии. Они карантинируются в течение 10 дней, а потом отключат привив от подвижность, постепенно пьются, ставится бирочка специальная, мушка. Это не хватает прежде всего добрых лучей. мы обращаемся к жителям нашего города, чтобы обратили внимание на наших собак не только как охранников на цепь, но и как компаний. У нас прекрасные собаки, замечательные, дружелюбные. Они отдаются полностью социализованными, как правило, даже привычными к выгоду, потому что мы работаем.